Известный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская выразила мнение, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не сможет добиться успеха под руководством Брайана Орсера. К сожалению, спортсменка сделала огромную ошибку. Уйдя от своего тренера, ничего хорошего этот переход ей не даст. В российской школе В Фигурного катания. Мнение спортсмена относительно постановок всегда учитывается. Все программы обсуждаются совместно. В обязательном порядке никто ничего не, не делает. У русской школы фигурного катания лучшая программа приводит слова Чайковской.